Gotta know that nothing lasts forever. И всем привет, дорогие друзья, с вами Даниил Яценко. Недавно сижу в ВКонтакте, переписываюсь с одним челом, и он мне говорит, хочешь поностальгировать? Я говорю, да, хочу. И он мне скидывает ссылку на приложение под названием WarMix. Это старый Вормикс, подобие старого Вормикса. Захожу такой, вижу старый Вормикс. Я уже видел подобные приложения э, э, по старому Вормиксу. Всякие тесты были раньше. И от самих разработчиков был старый Вормикс. Назывался тот самый Вормикс. Но это что-то другое, это что-то уже получше. И это уже мне реально нравится. Вот, Это мне реально нравится уже, и в этом можно играть. Даже тут есть топы. Вот, я на 76 месте, ну, в топ на фузы, тут еще другие будут топы, наверное, дневной, ну и так далее. Посмотрим, посмотрим. Я вот решил сделать обзор на этот Warmix, на вармикс, извиняюсь, это вармикс уже. <laughs> вот, чтобы на канале были видосы хоть какие-то. Вот, интересно все-таки обозреть Вормикс этот, ну, вармикс. <laughs> вот, что тут есть? Давайте начнем с магазина. Магазин, вот оружие, которое есть в магазине, это оружие 2010-2012 -го, -го года, ну, из 2012 -го года, тут перчатка только, когда она вышла, я не знаю, наверное, в 2012 году она вышла, в начале 2012 -го года, плюс, ну, мне кажется, тут некоторое оружие экстренное, чуть позже появился, вертолет, не было таких оружий, я помню, что не было от этих вертолетов, Экстерного ложка позже появилась охранник тоже позже появился я помню то что я играл тогда в то время вот э, тут есть оружие под названием джампер они решили добавить джампер э, это за место веревки скорее всего потому что тут веревки нет в продаже вот видите нету если есть перчатка в продаже но ну, они чуть попозже сейчас расскажу вот джампер Прыгательный аппарат, с помощью которого можно забраться на небольшие и средние препятствия при нажатии на пробел. Персонаж подпрыгивает с нажатием, ой, с зажатым пробелом, можно настраивать силу прыжка. Джампер, я пока что не буду ничего покупать, просто каплю фузы, ну не знаю, просто, ну мне пока и так нормально. У меня просто три оружия тут всего. Хотя, раз это обзор, можно и купить этот джампер, ну ладно, сейчас посмотрим. Вот шапочки, короче, а, давайте про силовое поле расскажу. Оно стоит 50 рублей. Но оно такое же, как раньше было. Э, ну, только оно стоит 50 рублей. То есть донат надо внести. А донат здесь совсем по-другому вносится вообще. Здесь нету голосов. Тут только за реальные деньги. И через, короче, самих разработчиков это делается как-то. вот. Пишешь разработчику, там, хочу привезти валюту. И, ну, говоришь, как ты будешь оплачивать и так далее. Там у тебя уже переводишь ему и он дает тебе валюту эту <смех> вот, рубин и фуза, там из шапок ну шапки такие же как раньше были старого вормикса вот здесь вот единственно это шапка мастера увеличивает скорость не помню чтобы она раньше увеличивала скорость но тут все шапки они у них броня атака броня атака здоровье вот так вот тут нету вот шапок таких с такими параметрами сильными как вк единственное то что вот увеличивает скорость Вижу то, что текстура тут, ну, такие себе текстуры. То есть, ну, нормально пойдет, наверное, да. Э, значит, смотрите, что еще тут есть. И расы. Давайте раз покажу. Расы. Тут две, две расы всего. Э, червяк, туда черви старый, да. И их теандр. Их теандры жестокие войны, преданы своему хозяину и не знают пощады. Их шкура заклинатским пламенем. Ос особенности. Испектло постоянный бонус к огню 1 единица и подводное дыхание как у демона только отличие между демоном и этой расой то что у него вместо яда это бонус 1 единиц к огню вот и конечно же он выглядит как червяк обычный только синий <с rugged> вот но я пока что ничего не буду выбирать но зачем смысла нет пока что я просто так зашел поностальгировать ну, отыграю тут немножко вот получил второй уровень ну, решил снять обзор и хотелось бы спросить у вас стоит ли мне тут реально Продолжать играть. Но ну, стоит ли мне проходить миссии, качаться. Вот я вижу, тут некоторые люди. Ну. Уже получили 14 уровень, даже смотрю, есть у некоторых. При, при наведении, вы видите, при нав навожу и появляется уровень. Это оптимизация такая, видимо. Ну, короче, тут видел чувака, у которого было еще 14 уровень. Таких два, вот, видите. Владимир Буховолов, ну тут да, баги видите есть баги, видите баги, то есть, не может быть это один и тот же человек как бы, тут есть баги и игра не до конца оптимизирована, конечно же баги есть, вот, вот такие вот миссии тут есть, то есть играем против ну ботов типа, но видимо это игроки, которые ну уже есть в игре, типа они установили приложение, они тут есть как бы. Раньше так, так было. Ну вот вы их 2 персонажа, 1 персонаж 4, 2, 3, 1, 4. Смотрите в чем э, проблема. То что у меня тут персонаж всего один, вот червяк. Я не могу сделать 2 персонажа, то есть, хотя может и могу какая, но видимо такой нет, возможности еще нет такой. А тут ты играешь одним персон, как бы и нельзя 2 перца сделать никак. Вот, поехали, сыграю пару миссий, я сейчас покажу, что тут к чему. Ну, э, тут на самом деле нечего такого, нечему удивляться особо так. Ну, есть чему, конечно, графика тут лучше, чем в старом Вормиксе. Раза в два так лучше, то есть видно, что реально поработали. То есть получше уже графика будет, чем в старом Вормиксе. Ну и вообще, гр... ну, красиво тут, да. Почти что как в нынешнем Вормиксе только получше. Мне кажется, да, получше. Знаете, почему получше? Ну, потому что не лагает. Вот из-за этого, из-за этого, что нет лагов. Из-за этого лучше. Вот, у меня замораживает, прикиньте. Они умеют морозить даже. Вот Так, ну давайте, ветер тут работает. Вот так вот. Ну, ветер плохо работает, надо как-то его утопить. М заморожено два хода, видите, даже показывается. Видите, свердашка даже есть. Офигеть. Так, ну давайте будем его просто бакзук убить. Да, сам себя попал, короче. Ладно. Сейчас я его просто утоплю, потому что я уже сейчас размораживаюсь. Да, я постараюсь его сейчас утопить. Если нет, то я... Я думаю, что я выживу все равно. Если не утоплю. Но я должен утопить его. Да, он не, не хочет. А, вот хочет все. Так, как-то странно все это. Вот сюда ставлю динамит и... Быстро убегаю. Да, видите, утопил. Вот такой Вормикс старый, вармикс, извиняюсь, я просто, просто путаю. Ну, не то что путаю, я не привлек еще к этому. Mm. Карты старые, смотрите какие карты старые, это вообще год 11 где-то был. Помню эту карту, да, они не вернули его, они это сделали. Но на самом деле самый настоящий Вормикс был в году в 12-13 в 11-10 году не так было интересно играть, как в 12-13, вот так вот. То есть потом только э, начался нормальный вормикс. Так, 10-11 год тоже все баловались, так чисто никто не воспринимал всерьез эту игру, тоже черви были всякие. Только потом люди начали уже задротить него по-настоящему. Так, давайте его утопим. Надеюсь, у меня получится это. Сыграем еще одну миссию где-то, и я на этом закончу. Нет смысла растягивать видео на 15 минут, 20 минут смысла нету, потому что я и так все показал уже. Вроде бы все показал, я не знаю, что тут еще показывать, как бы. Ну, давайте я покуплю этот джампер, чтобы хоть что-то было интересное. Скорее всего, он бесконечный, потому что он вместо веревки, я так я не играл как бы я предполагаю что он бесконечный хотя нет давайте следующее видео сниму по нему по, вар... по вармиксу И в следующем видео покажу джампер. ладно ладно шучу в этом видео покажу поехали сейчас еще одну ставочку чисто ради прикола как он работает джампер что делать Ух, ни хрена себе. Это ты гонишь. Это реально что-то годное. Ну-ка, если я улечу туда за карту, нет? Ни хрена себе ты даешь. Не реально годнота. Просто годнота. Не знал, что так круто может быть. Да, только он не прыгает вверх. Он прыгает как-то больше вперед, чем вверх. Конечно, веревка как-то привычнее была. Но это тоже круто, пацаны. По-моему, тут все оружие можно купить, да. Видите, все. То есть тут нет требования за уровень. То есть, видите, любое оружие можно купить. Ну, конечно, тут я не куплю. Могу сюрикены взять. Это максимум, что я могу. Тут нету ружья обычного, мартира нету. Тут, видите, только нормальное оружие такие. Нету такого-то, что вот у нас было ВК. Бита 40 рубинов, ты догонишь 40 рубинов, нафиг мне надо. Телепорт рубиновый. Ну, с помощью биты можно тактики мутить. Там разные тактики. Перчатка. Там, я не знаю, есть смысл играть, записывать ролик. Если вы хотите еще один ролик, где я там куплю какие-то оружия, там, там прокачаюсь немножко, ну, куплю себе там минки, сюркены, там, если вы хотите еще ролики, набираем 25 лайков. И я выпущу следующий ролик по Вармиксу. Не знаю, зачем мне это надо, как бы. Но я жду ваших э, комментариев, жду э, вашей поддержки. Если есть смысл снимать, я буду снимать играть даже. Ну, хотя тут нету, видите, ставок никаких. Но чисто мисс... чисто вот э, копить на миссиях э, э, фузы, там купить оружие. Больше смысла нет, я думаю. Ссылочку на игру я оставлю в описании под видео. Всем удачи и всем пока.